Центральные банки Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов объединила криптоинициатива. Банки изучат возможность запуска новой криптовалюты и внедрения ее для осуществления трансграничных платежей. Для Объединенных Арабских Эмиратов практика использования технологий блокчейн не нова, в то время как для Саудовской Аравии это значительный шаг на пути изучения инноваций. Глава Центрального Банка Арабских Эмиратов Мубарак Рашид Аль-Мансури сказал, впервые государственные финансовые институты наших стран объединил проект, основанный на технологии блокчейн. Он даст импульс для перевода в цифровой формат всей деятельности, которую мы осуществляем.